Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням моего канала. Сейчас прозвучат песни новые совершенно, в моем исполнении также. Вот. Ну что скажу, друзья? Опять новые песни, как всегда. Итак, поехали! Света луч озарил зар, озарил а с рассветом сосны Снег на ветвях морозный искрами сверкал. Напоминало все вокруг, одесы, прошлого, Морозных зим таких давненько не видал, Хрустящий снег, как агульда сахар под ногами, Не показалось всем, буквально, как бреду. Я вспомнил детство лошадей мороз с Старик седой, погоняя на бегу Мороз матер, обжигал лицо жестоко Нам, пацанам, было бродягам все равно Свой досуг мороз неплохо, Воспоминания о тех времен давно. Коньки Снегурник к и Примастрячит, На озеро налёт по угрюбой. бурьбой, И словно зеркало лед гладкий и прозрачный, Катались по нему морозной зимой, как будто на двенадцать месяцев походы мы грелись у костра, растевшихся вокруг. Ознебшие причудливые рожи, ладони грели, коченевший свой круг. Ухватки хлеба мы ломали на морозе, что принесли на озеро с собой мы, все по и по простому, как колхозе. Делили радость и невзгоды, пацаны. Я устремил свой зуропянь, потом на сосны, Ребел просвет от солнца, уходящий вдаль. Заснеженные склоны, паденные косы, Красивая зимой, Белесая Уаль, Забыв о прошлом пробирался сквозь угробы. Не поступила снегом в этот раз зима. Вернулись к нам опять крещенские морозы. Зима пополнила снегами закрома к нам опять крещенские морозы зима пополнила звегами закрома Mm-hmm.